Сейчас мы с вами приготовим смузи. Для этого нам понадобится хурма, сочная и зрелая. Промываем хурму. Обязательно нужно разрезать хурму, чтобы убрать все косточки изнутри, если они есть. После того, как мы проверили, что косточек в хурме нет, отправляем хурму в блендер. Старайтесь хурму взять Сочную, сладкую. Что очень важно, в смузи воды добавлять не нужно. Взбиваем хурму в блендере до однородной массы. Ну вот у нас получилось такое вкусное смузи. Оно очень вкусное, живое. И не нужно даже добавлять никаких подсластителей. Попробуйте. Приятного аппетита! И подписывайтесь на канал.